приветствую вас всех, друзья, коллеги, партнеры начать этот ролик хочу с просмотра как сейчас у нас красиво выглядит наш сайт очень интересно я думаю можно радоваться тому, насколько наши программисты все быстро, четко делают, меняют вот Александр наш главный программист вот. Все очень красиво, зайдите, посмотрите. Вот, ну это такое лирическое вступление. Тема нашего сегодняшнего, так сказать, ролика и задания, которое я хочу вместе с вами пройти, это выполнение наших заданий и особенно по работе Биткоин Толки. Что я заметил? Я заметил, что Моя команда, которая все хорошо, правильно делает, заходит, выполняет задания. Вот. Кстати, вот опять же, настолько наши программисты, спасибо вам огромное, сделали удобным наш кабинет, что люди, у которых есть команда, и имеют возможность следить за успехами каждого из своих подписчиков членов команды, ну как угодно называть партнеров, я их так с любовью называю, и могут зайти и просмотреть у каждого по соцсети, что происходит, какие задания выполняются, какие вопросы, проблемы, и вот я на днях зашел и я понял, что моей команде, у вот тебя буквально с Ларисой на днях разговаривал у всех страх по выполнению заданий биткоин толки Честно вам скажу, что я сам буквально, ну, наверное, месяц как стал активно участвовать, и ну, надеюсь, что вот-вот скоро получу свой первый ранг, мне стало стыдно, когда я узнал, что многие из моих девчонок в команде, которые новички, пришли, они уже получили первые ранги, а я еще все, так сказать, со страхом, не зная, что здесь делать. И вот обратился к своим девчонкам, вот спасибо, опять же, что такое команда, да? Мы учимся друг у друга, независимо от того, кто сколько находится здесь на площадке, у каждого свои знания, и даже девочки, которые, ну, можно сказать, с первичными пониманиями, что здесь делать, начали здесь как-то активничать, и потом меня научили, что здесь делать. Спасибо и ребятам, которые подсказывают, что здесь. Вот, поработали мы с Ларисой, я вижу, она написала три поста, и на этом все затухло. Общаюсь с другими ребятами, вроде бы объясняю. Вот Андрюша Мутищенко, давний товарищ, друг. Вот. Вот, вот так вот, видите. А нам, друзья, для того, чтобы здесь, на этой площадке, я раньше не понимал всю ее важность, теперь, когда уже потихонечку стал вникать, пришло понимание, насколько важна эта площадка. Во-первых, это ну, старейшая криптовалютная площадка, где собраны люди со всех стран мира. Очень много здесь разных тем. И здесь очень много разных и заданий, и заработков. И от нашего статуса здесь зависит и наш заработок. То есть в каждой профессии есть классность, да, там можно так называть, там, у усварщики, водители, там, ну, без разницы. там Первый, второй класс, класс А, класс Б. И за ту же самую работу, в зависимости от твоего класса, Получается выше зарплата. Здесь примерно так же. Чем выше ранг человека на этой площадке, тем выше идет оплата за те же самые действия, которые происходят здесь, на этой площадке. К чему это все? Друзья, нужна активность. По-любому нужна здесь активность. Как бы мы ни хотели, но в наших заданиях даже можно посмотреть. Вот сейчас вам как пример, допустим, вот Алексей Мельник прекрасный парень с юмором с одессы наш партнер компаньон вот пожалуйста вот красавчик молодец от него тоже э, набираюсь знания подсказывает мне э, в чем так сказать еще привилегии людей которые уже имеют какой-то ранг им разрешается и э, больше подписи делать уже вот подпись уже он может разместить то есть э, пока человек новичок задание подписи где наши задания, вот, допустим, вот у меня, они не, не выполняются. Вот. Хотя оплата за них идет, ну, можно сказать, в 10 раз больше, чем за любые другие э, выполненные задания. Он одна, одна, одна. А можно было бы, видите, то есть вы понимаете, насколько важно нам здесь на биткоин толке повысить свой статус. Поэтому, друзья, давайте вместе с вами сейчас пройдем некоторые моменты, и вы поймете, насколько легко и просто. Я сам обалдел, когда мне объяснили, показали, вообще, так сказать, сняли мои страхи. И я понял, что все очень легко и просто. Поэтому раз, в два, три в день захожу, стараюсь писать какие-то посты, и все прекрасно получается. Смотрите, вот здесь вот. Начнем, так сказать, самого-самого начала. Зайдя на BitcoinTalk, ну, меня Google переводит сразу же на русский, хотите так, вообще я это делаю, это здесь я зашел, я это делаю на другом браузере. Вот, зашли сюда. Что здесь делать? Боже мой, обсуждение биткоина, разработка технических дискуссий, умные слова. А у кого еще не переводится на русский, вообще смотришь, думаешь, экономика, торговля, что мне здесь делать с моими э, данными, с моими еще только э, начинающими пониманиями обо всем об этом. А потом мне подсказали, что есть у нас здесь, листаем вниз. Вы видите, здесь, здесь собраны все, все, все языки мира. И потом мы здесь чуть ниже находим русский. Находим русский. И здесь мы можем уже... Я первый свой пост, кстати, написал где-то на какой-то из английских аудиторий. Естественно, у меня Google перевел это на русский. Я смело тоже что-то написал, какой-то комментарий на русском. Ну и у меня тут же мой комментарий и жахнули. Спасибо, что не заблокировали. и дать как новичку увидели, что я еще совсем-совсем зеленый, поэтому пожурили меня. И тут я понял, что надо разбираться. Заходим в раздел «Русский». Здесь уже полдела сделано. Здесь мы можем уже писать на любые темы на русском языке. Пожалуйста, новости, бизнес, идеи, майнеры, политика. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. И вот самый интересный, самый классный раздел для новичков. Разное. Нажимаем его. А тут, пожалуйста, на любые темы, на любой вкус – можно найти себе, поболтать. Та же самая соцсеть вот на любые темы. Здесь и про пиво я уже писал, и про татуировки, и про марки, и про только здесь уже тут не писал. Смотрите, сами здесь действительно он вкусная, полезная еда. И девочкам, и мальчикам, и всем есть, о чем написать, и поумничать, и медаль за пьянство. Ой, пожалуйста, все, что хотим. И вы видите, как много-много-много как разных тем. Макдональдс, да или нет? То есть вот, вот эти темы, ну, можно сказать, мне мои коллеги, которые сами уже получили первые здесь статусы, посоветовали, что начиная вот с этих тем, понятно, что какие-то комментарии должны быть, ну, более-менее смысленные. Это не просто да, уж, там хорошо, там плохо. Ну, пару предложений какие-то написать надо. Вот на, на примере я хочу сейчас показать. Я как раз зашел в одну из тем. Вечер был у меня интересный, и я себе, так сказать, на эту тему, это я так приготовил, чтобы уже и я на эту тему себе уже придумал комментарии. Заходим, вот я выбрал себе тему. Вы видите, да? Биткоин форум русский разные, и я себе вот нашел тему безвыходные ситуации. Я думаю, у каждого из нас в жизни были разные моменты. Каждый может пофилософствовать, что-то вспомнить. И вот на меня тоже нахлынуло, почитал. И, так сказать, не есть чем с вами поделиться. Сейчас я вам расскажу. Что мы делаем? Вот здесь вот есть волшебная кнопочка. Комментарий или квоты, я не помню, как там правильно она переводится. Переходим сюда, в раздел, Вот так вот. И после этого слова пишем свой текст. Бла-бла-бла, нет безвыходных ситуаций Тра-та-та, тра-та-та-та-та-та -та, -та, -та, -та, та Было, да, последний момент пришла помощь Ура, ура, ура Написали Все отличненько, поумничали Ничего сложного, да, согласитесь И вот здесь вот Нажимаем потом Пост Опа И вот я Уже здесь Написал и у меня отметилось, что это у меня уже 26-й пост. Вы видите, да, было 27, я вам рассказывал, что на первом же меня бабахнули, где я залез в английскую аудиторию, начал там умничать на русском языке, получил себе легкий подзатыльничек, понял, что надо немножко осмотреться. Все, я написал пост. Друзья, согласитесь, ничего сложного. Точно так же, вот если же у нас задание, в наших заданиях есть... Так, где-то у нас есть помочь, вот поддержка трейда проекта. Нажимаем выполнить. Я, кстати, уже несколько таких себе нашел, вот 187 номер, и я захожу себе и щелкаю. Так, сейчас, сейчас найдем. Вы видите? То есть я, получается, зарабатываю долю и здесь Bitcoin Talk. Ой, Bitcoin Talk, извиняюсь на drop the bombs и повышаю себе э, уровень потихонечку активностью на bitcoin толк вот точно так же на проверку а смотри так переходим сюда здесь как раз где э, когда мы только начали помогать нейрониксу по моему было всего у них три странички вот уже все пошло у них с нашей помощью хорошо Биткоин толк постоянно проверяет, проверяет, проверяет. Проверил. Так, Спускаемся в самый низ. Спускаемся в самый низ. Самая большая наша проблема, друзья, что когда мы выполняем какое-либо задание, мы не читаем правила. У меня были ситуации, когда люди мне мои, вроде бы, опытные, хорошие, классные ребятки звонили и говорили, «Сережа, там вообще проблема, не знаем, что сделать, как, что, объясни». Задаешь вопрос, «Ребята, а пробовали нажать на инструкцию, почитать, посмотреть?» Да, заходили, читали, потом находили ответы на свои вопросы. Поэтому, друзья, инструкции пишутся для нас. Нажимаем «Инструкция». Это для тех, кто, возможно, не выполнял еще это задание. Вот, переходим на задание, читаем. Второе, перейти в раздел. То есть нам даже, вот, допустим, по этому заданию ничего выдумывать не надо. Для нас руководство уже все продумало, все уже сделало. Я даже поразился, мы перед этим участвовали. В одном микрозадании, кто уже с самого начала помнит, и там надо было э, поумничать на английском языке, и чтобы действительно это выглядело более-менее э, как-то ну, достойно, для нас руководители сделали такую таблицу, по-моему, из четырех столбцов, и выбирая любую три-четыре фразы из этих столбцов, и скрепляя в один, получались прекрасные осмысленные фразы. Поэтому ребята действительно опытные, молодцы. Нам только надо идти четко по инструкциям. Инструкция нам говорит, что нам надо зайти. Инструкция нам говорит, что нам надо зайти в раздел FAQ. FACU. Извиняюсь. Ну, я думаю, что шутки тоже уместны в работе. И вот мы заходим в раздел, где мы просто-напросто выбираем себе любой вопрос, который мы можем задать там. Копируем. заходим сюда нажимаем репли переходим вот в такой вот раздел вставляем тот вопрос который мы скопировали можно как нам советовали написать, допустим, там хай-команда. Ну, вот, вот, опять же, есть у нас переводчик. Пишем. Привет, команда. Скопировали. Зашли. Чтобы не было... Слишком однотипно. Можно чуть-чуть от себя что-то разбавить. Можно, опять же, если есть время и настроение. Нет, можно вот так. Красота. Заходим. Вставляем. И у нас все получилось. И внизу нажимаем кнопочку пост. Все. Мы выполнили и задание в Drop the Bombs на проверку. Опять же, не забываем нажимать на проверку. Потому что люди есть натуры, увлекающиеся, как пошли, как выполнили задание, как написали, а сюда зайти забыли и на проверку не нажали. А потом, что такое, почему у меня не проверяется, почему я выполнил задание, а у меня оно стоит, как его надо еще раз выполнять. Не забываем. Друзья, по-моему, настолько легко и просто, согласитесь, просто-напросто надо... Немножечко ну, потренироваться. Будем говорить так. Еще раз вам показываю. Заходим. На главную. Меня переводит. Пускай у кого не переводит. Переведем сейчас обратно на английский. На главную зашли. Пошли вниз. Пошло, пошло, пошло, пошло. Чина, Deutsch, Germany, Greek. Так, так, так, Нидерланды, польский, русский. Нашли. Нажали. Пришли. Все, мы уже, это сказать, на своей территории, на русскоязычной. Уже все, фух, выдохнули, проще, легче. Можно что-то здесь поквацать, поискать. Может, есть специалисты, которые действительно есть что на эти темы сказать? Поэтому, пожалуйста. Но, я начал и вам рекомендую потренироваться, так сказать, с раздела разное. Здесь уж точно, я думаю, каждый из нас найдет, <свят> найдет, <свят> что ответить, что сказать. Не забываем, еще раз напоминаю, нажали на вопросик, на тему, которая стала интересна. Кто видел НЛО? Отлично. Вот здесь вот нажимаем Пишем. Райный Я нажимать не буду, потому что надо все-таки что-то написать нормальное, но вы поняли мою мысль. И отправляем пост. Все, друзья. На этом всего вам хорошего, успехов. Не забываем, нам необходимо, чтобы у нас были хорошие здесь странички чтобы у нас была здесь активность и мы могли э, выполнять задания, за которые и Drop the Bombs платит, вы сами видите, насколько больше и выше получаем мы здесь оплату, по сравнению с этими э, заданиями, которые были. А все то же самое, мы позже те же самые комментарии можем писать здесь, но для этого наш аккаунт Bitcoin телки должен быть оформлен правильно чтобы мы могли туда подпись пока мы новички мы не можем оформить себе наш кабинет наш аккаунт биткоин А первый же ранг это где-то примерно вот как я посмотрю по практике у моих людей это где-то примерно 30 комментариев то есть если делать 1 2 3 4 комментария в день с разными паузами то я думаю, что очень быстро можно себе первый же ранг достичь и выполнять, зарабатывать денежки уже совсем с другой оплатой. Друзья, успехов. Под этим роликом сброшу всех, нашел какие ссылочки по рангам, ну какая информация есть по биткоин-толку, посмотрите потом. Друзья, вы знаете, самый трудный шаг это первый. Зашли, сделали. Если у кого-то есть вопросы у моей команды или просто у людей, которые с нами вместе на площадке, пожалуйста, пишите под видео. Или мои там будут координаты. Тут Я под видео тоже отвечаю всегда, быстро стараюсь. Поэтому давайте друг другу помогать. И все у нас получится. Всем огромных успехов. Всего хорошего. Наступает новый мир, новая реальность